Друзья, один из доходных гаражей, побежала крыша, когда сойдет снег, буду заниматься крышей. А сейчас буду ставить циркуляционный насос, так как здесь отопление на естественной циркуляции и помещение очень долго обогревается, а арендатору надо, чтобы быстро и со всех сторон. В общем поставил насос с фильтром, вроде все сухо, ничего не бежит. Единственное не хватает в системе теплоносителя. Посмотрел этот бак, сколько было воды, столько залил, все равно пустой остался. Надо еще воды залить. Сантехникой заниматься? Это вам не крипту майнить?